Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим разговор о капитале Карла Маркса. И речь у нас сегодня пойдет о том, что все, казалось бы, знают и любят о деньгах. Собственно, вопрос разбирается Марксом в третьем главе «Капитала». И мы за Марксом туда сейчас и последуем. Соответственно, в предыдущих роликах мы с вами говорили о том, как в процессе обмена то внутреннее противоречие, которое содержится в рамках товара, а именно то, что он представляет собой, с одной стороны, потребительную стоимость, с другой, меновую стоимость, реализуется так, что товар раздваивается. То есть, с одной стороны, у нас получается товар, который, собственно, представляет потребительную стоимость, а с другой деньги, которые отвечают за меновую стоимость. И вот здесь надо сделать очень важное замечание. Дело в том, что капитализм он не существует как набор вещей, он существует как набор процессов. И понять его можно только в движении. Это касается и данного самого базового уровня, а именно уровня товарного производства. Иными словами, невозможно понять отдельно товар отдельно от денег, невозможно понять деньги отдельно от товара. Можно понять только их во взаимном движении. Собственно, это Маркс здесь и предпринимает. И он начинает рассматривать деньги в рамках тех функций, которые они выполняют. И самой базовой, основной функцией денег является то, что деньги являются мерой стоимости. Напомню, что деньгами становится некий товар, который выступает в качестве всеобщего эквивалента. То есть все остальные товары выражают свою стоимость в неком едином товаре, который является, как правило, благородными металлами, чаще всего золотом. И вот мы приравниваем какое-то количество одного товара к какому-то количеству золота. При этом важно отметить, что в результате все товары у нас оказываются соизмеримыми в качестве стоимости. И здесь самое важное понимать, конечно же, что не потому товары соизмеримы в качестве стоимости, что они получают выражение, стоимость получает выражение, через деньги, а наоборот, их потому и можно стоимость выразить в деньгах, что они все изначально уже им сравнимы в качестве стоимости. А сравнимы они потому, что являются продуктом труда, и их стоимость определяется количеством затраченного на их производство труда. Иными словами, какое-то количество товара приравнивается к какому-то количеству золота именно потому, что производство данного количества товара на него, на него затрачивается столько же рабочего времени, сколько и на добыче соответствующего количества золота. Тем самым товар, кроме стоимости, получает еще и цену, то есть выражение этой стоимости в денежной форме. И вот здесь происходит расхождение между стоимостью и ценой. Дело в том, что в рамках товарного производства цена, за которую товар покупается и продается, может опускаться ниже его реальной стоимости, может подниматься выше. Именно в этом колебании цены вокруг неизменного уровня стоимости, и происходит вот этот вот процесс, который делает, с одной стороны, цену постоянно отклоняться от реальной стоимости, которая в данном случае Марксом принимается как его идеальная цена. Но в то же самое время эти колебания выравниваются. Так что, например, за падением цены следует ее возвышение, что компенсирует бывшее до этого падение. При этом тот факт, что цена отличается от стоимости, определяет собой и то, еще, <клёх> то обстоятельство, что цену приобретают даже вещи, которые никакой стоимости не имеют. Так, например, земля необработанная, так да как на нее не никакой труд, не имеет стоимости, но она отлично покупается и продается. Более того, вещи, которые в принципе не могут иметь стоимости, например, говорит Маркс, честь и совесть – отлично продаются в обществе товарного производства. Но вот эта функция меры стоимости, она немыслима без второй функции. Дело в том, что в рамках меры стоимости деньги выступают лишь в качестве идеальных денег. Они никак реально не присутствуют. Мы просто в своем представлении, в своей голове представляем, что вот данные, Количество товара равно данному количеству золота. То есть в данном случае это самое золото в реальном виде никак не представлено. Оно есть только идеально в нашей голове. Поэтому необходима вторая функция, а именно функция <coughs> денег, как средство обращения. В чем же в чем здесь суть? Да? Суть в том, что деньги опосредуют как раз обмен товаров между собой, так как деньги сами являются товаром. Отметим, кстати, что э, в этом смысле да, впервые у нас э, появляется очень одна важная вещь. Э, скажем так, когда мы просто смотрим на процесс да, обращения товаров, то мы видим огромное количество случайных, казалось бы, актов, какой-то хаос, купля-продажа, непонятно, как все это происходит. И вот в этом хаосе Маркс находит единую формулу, которая выражает некий круговорот товаров, его их обращение. И впервые здесь мы с вами встречаем первую в нашем цикле лекций формулу. Вы ее вот здесь вот увидите. Товар, деньги, товар. Иными словами, Товар продается, получаются деньги, за которые приобретается новый товар. Эта, функция, эта формула принципиально важна, и она будет лежать в основании всего того, о чем мы с вами позже будем говорить в следующих выпусках. Соответственно, эта формула ну, иллюстрируется Марксом, очевидным вполне примером. Вот у нас есть некий ткач, который производит холст, он этот холст продает, Кому-то получает за это деньги, эти деньги он несет в книжный магазин и выкупает там Библию. То есть нечто ему не особо нужное продает за то, что удовлетворяет его духовную потребность. Заметим, в этом процессе даже непосредственно задействовано целых три человека, а опосредованно гораздо больше. Дело в том, что он кому-то должен продать этот холст. Наверное, должен быть какой-то христианин, который, скажем, продал пшеницу и за эти деньги купил холст. А с другой стороны, у нас есть книгопродавец, который продал книгу, да, Библию данному человеку, которая ему не особо нужна, и приобрел то, что нужно ему, а именно, например, водку. И вот этот процесс, он охватывает так или иначе общество, именно в этом процессе различные товаропроизводители объединяются в единую систему разделения труда, так как все таким образом взаимосвязаны друг с другом. И вот вот простая формула, она не так проста, ведь она распадается на два элемента. То есть, с одной стороны, товар превращается в деньги, с другой стороны, деньги превращаются в товар. То есть, происходят процессы продажи и купли. Вначале наш да, ткач, он продает, имеющийся него товар. Происходит превращение товара в деньги. Это самый важный акт. Именно в этом акте впервые появляются реальные деньги. То есть ранее деньги были представлены лишь как воображаемая, по сути, представляемая цена какого-то товара. Теперь они, эта воображаемая цена превратилась в реальную звонкую монету. Однако здесь... Этот процесс весьма нетривиальный, он не всегда произойдет. Например, на рынке может не быть просто спроса на данный товар, и вот эта вот представимая цена не станет реальными деньгами. Или, например, может измениться производительность труда, и товар удастся продать по гораздо более низкой цене, чем предполагалось изначально. Именно в этом вот акте продажи, именно здесь впервые таким образом деньги становятся реальными деньгами с одной стороны, а с другой стороны товаровладелец включается в некое всеобщее общественное отношение, становится частью системы разделения труда. Второй акт, казалось бы, более простой, то есть превращение денег в товар, акт покупки некого товара нужного товаровладельцу. Однако в данном случае это все проще гораздо по одной простой причине. Деньги, как уже было сказано, являются всеобщим эквивалентом. Их гораздо проще, соответственно, перевести в товарную форму, чем, наоборот, из товарной формы в денежную, как правило, если рынок работает нормально. Это не всегда происходит. И вот этим самым мы здесь, вот то, что сейчас было описано, это, собственно, обращение товара. Да? Но э, в этом вот обращении товаров э, зарыта одна очень опасная проблема. Дело в том, что экономисты во времена Маркса часто выдвигали такое, по сути, тавтологическое утверждение, что каждый акт купли является актом продаж И наоборот. И это верно. Действительно, если я кому-то что-то продал, у меня это купили. И отсюда делался вывод о невозможности всеобщих кризисов. Ведь казалось бы, каждый акт купли – акт продажи, а значит, здесь нет возможности никакой для каких-то преград, каких-то заминок и так далее. Но Макс говорит, что это неверно. Дело в том, что да, за актом продажи следует акт купли, но ну, между ними может пройти какое-то время. Я могу полученные деньги потратить не сразу. А это означает возможность как раз того самого зазора между двумя этими актами, когда весь этот круговорот не завершился. А мы знаем, что при капитализме все должно двигаться. И если движение прекращается, если оно приостанавливается, наступает тот самый кризис, который, как доказывала вся буржуазная предэкономия, невозможен, но который отлично происходит, что мы отлично все, в общем-то, знаем. С другой стороны, кроме обращения товаров, есть еще и обращение, собственно, денег. И здесь важно отметить... Качественную и количественную сторону вопроса. Качественно отличается обращение денег от обращения товаров в двух отношениях. Во-первых, обращение денег довольно мимолетно. Оно не завершается там, где началось. То есть если наш товар вот, товаровладелец начинал с товара, продал товар и вернулся к новому товару, то есть произошла вот, круговорот товар-деньги-товар, то с деньгами этого не происходит. Он разным людям да, дает разные деньги в этом процессе, и деньги у него не особо долго задерживаются, если все идет нормально, опять же. И, конечно же, второй очень важный момент, состоящий в том, что деньги не выходят из процесса обращения. То есть, если товар, он прибывает в процессе обращения, а потом уходит в сферу потребления, то есть потребляется, да, его могут съесть, выпить, использовать другим образом, да, то с деньгами этого не происходит, они вечно крутятся в этом процессе обращения. Опять же, если все идет как надо. И поэтому, собственно, у многих экономистов возникала идея о том, что именно обращение денег приводит к обращению товаров. В действительности это не так. В действительности, так как деньги сами являются товаром, именно обращение товаров приводит к обращению денег. Но есть и другая сторона обращения денег, а количественная сторона. Дело в том, что нормально происходил процесс обращения товаров, необходима какая-то денежная масса. И ее, в принципе, не так сложно высчитать. Выглядит это, От чего она зависит? Во-первых, от количества, находящихся в обращении товаров. Во-вторых, от средней цены этих товаров. И, в-третьих, от количества, от скорости, с какой эти деньги и товары обращаются. То есть, от скорости товарооборота. Соответственно, чем быстрее оборот происходит, тем меньше нужна денежная масса. Таким образом, опять же, из-за этого у многих экономистов возникала ложная совершенно идея. Идея о том, что стоимость, да цена товаров определяется количеством имеющихся в обращении денег. Но это неверно. Наоборот. Как мы видим, именно количество имеющихся обращений денег определяется ценой товаров, как одним из своих факторов. И вот отсюда Маркс переходит, к, наконец, к такому вопросу, как условия того, что же нужно для того, чтобы этот процесс обращения вообще происходил. Нужно для этого следующее. Во-первых, нужен какой-то кусок, какое-то количество кусков золота, да, обзорное количество золота. Причем этот кусок золота должен быть зафиксирован и гарантирован. То есть мы, чтобы точно знали, что в данном металле содержится столько-то золота, такого-то веса. И чтобы обеспечить эту функцию, как правило, государством, ну, создается та самая чеканная монета, которую, как известно, нужно заплатить ведьмаку. И вот эта самая чеканная монета, она изначально представляет собой именно вот какой-то кусок золота ну или серебра, который гарантированно определенного веса да, и определенного содержания драгоценного металла. Однако в реальности тут возникает противоречие. Да, для, для обращения нужно фиксированный вес золота. Но чем больше монета находится в обращении, тем больше она банально стирается, теряя, э, даже если мы, теряя свой золотой состав, причем даже если мы э, от каких-то обманных схем здесь отвлечемся, вроде спиливания какого-то количества краев монет. А, но э, это означает, что постепенно... Монеты начинают содержать меньше золота, чем то, что гарантируется государством. Но проблема-то в том, что в рамках внутреннего рынка это не играет никакого значения. Любой продавец знает, что вот за эту монету он может купить столько-то. И не важно, что реально в этой монете не содержится столько золота, сколько в ней должно содержаться. Монета есть монета. Но это означает что ну, не обязательно использовать вообще золотые монеты. Можно использовать бумажные деньги. Как государство просто печатает бумажки и гарантирует, что вот у нас это деньги. Да? Здесь важно понять, что вот это, вот количество, это количество бумажек, да, оно равно на самом деле тому количеству золота, которое необходимо для товарного обращения. То есть, например, вот скажем, в каком-то обществе необходимо золото на, скажем, 2 миллиарда монет определенных. Да? Это значит, что мы можем выпустить бумажек, равные по стоимости вот этим 2 миллиарда монет. Что же будет, если мы сделаем бумажек на 5 миллиардов монет? Очень просто. Они понизятся в цене, так что их масса все равно будет равна 2 миллиардам монет. Что на самом деле вы, опять же, постоянно Наблюдали и наблюдали. Однако, заметьте, таким образом, в первом случае, в первой функции, в функции меры стоимости, нам вообще не нужны были реальные деньги. Это было просто представляемые деньги в качестве цены товара. Во втором случае у нас монета могла быть заменена бумажкой, которая сама по себе ничего не стоит. Однако, зачем же тогда нужны реальные золотые деньги? Ну, здесь мы не сохраним некую интригу и поговорим об этом в следующий раз. А у нас на сегодня все. До новых встреч.